И по простой логике и по исследованиям известно, что ребенку не нужен никакой идеальный родитель. Ребенку нужен мама и папа, не идеальная, но живущая свою настоящую жизнь. ищущие, ошибающиеся, вступающие в какие-то конфликты и выходящие из них. Родители, которые будут рядом, которые будут сензитивны, чувствительны к потребностям ребенка понимающие, принимающие и любящие его таким, какой он есть. Всего лишь и больше ничего. Дело в том, что в нашем обществе существует культ идеального родителя, и сейчас он как-то пестуется, и создается определенный образ, создается очень много тренингов, очень много обучающих программ о том, как же нужно быть родителем. И это правильно, и это хорошо, и это замечательно. Действительно, нас не учили быть родителями, но э, очень скверно, если это перейдет в крайнюю форму и э, какие-то будут навешиваться долженствования. Помните, что э, прекрасный психотерапевт Винникот, книги которого я очень рекомендую вам к прочтению, э, говорил о том, что нужно быть не идеальным, а достаточно хорошим родителем. Что такое достаточно хорошим? Это настолько, насколько... Я могу быть хорошим родителем. Дело в том, что мы не ответственны за ту часть нашей жизни, когда мы были детьми и нас как-то воспитывали. Возможно, мы переняли далеко не самые лучшие паттерны поведения у своих родителей, у своих бабушек и дедушек. Наша зона ответственности – это не передать эти не самые продуктивные сценарии поведения своим детям. А для этого мы должны научиться жить сами.